Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. Сегодня представляю вам отзыв и обзор романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Роман, который автор начал писать в 1927 году и так и не закончил до своей смерти в 1940 году, и роман по его черновикам, по черновикам Михаила Булгакова, этот роман уже собирала его жена. И впервые этот роман, не полностью, был опубликован в середине 60-х годов. А полная версия романа вышла только в 1973. И в романе идет повествование двух параллельных миров. Москва 20-х годов, патриарши пруды и события с прибытием Воланда и его свиты. И рассказ, когда Иешуа попадает на допрос к Понтию Пилату, та часть романа «Мастер и Маргарита», которая как утверждает автор, написано мастером. Вот здесь я хочу сделать, прежде чем мы перейдем к обзору героев и, возможно, каких-то отдельных событий романа, хочу отметить такую вещь, что вот эта компоновка романа Булгакова «Мастер и Маргарита», когда идет два параллельных повествования, в нашем мире и в мире, который описывает прошлые события в Спонтием Пилатом и Ешуа Ганоцери. Потом, где мы еще раз видим такое же разделение потоков событий? Я буду говорить о трех книгах, обзоры на которые уже есть на канале. В хронологическом порядке выхода этих книг. Первая книга это Харуки Мураками «Страна чудес без тормозов и конец света». Вторая книга это Бернар Вербер «Муравьи». Третья книга это опять Харуки Мураками 1Q84. Их объединяет эти книги структура глав в «Стране чудес» Мураками, в Бернаре Вербере в Муравьях, в 1Q84 Мураками снова, опять же, идет разделение потока повествования, когда, допустим, возьмем Страну Чудес без тормозов, это идет повествование Нечетные главы в нашем мире, так называемая Страна Чудес. Четные главы это конец света, когда герой попадает за стену, ему отрезают тень и он... Становится читателем снов. Параллельные повествования. Написано в середине 80-х годов. Спустя более чем 10 лет после публикации в 73-м году полной версии э, «Мастера и Маргариты». Следующая. Бернер Вербер «Муравьи». Написано в конце 90-х, начала 2000-х годов. Когда повествование идет в нашем мире, часть потока литературного повествования вторая часть потока параллельно это в городе муравьев и третий роман это опять же мураками алинка 84 где есть главы посвященные а и главы посвященные тенгу а в третьем томе добавляется еще главы посвященные усекави вот мне интересно задать вот такой вопрос а был ли булгаков первым человеком который придумал параллельное повествование уже Переходим уже к Булгакову, и когда он писал Москву, прибытие Воланда, Свиту, Аннушку с маслом, Берлиоза и так далее. И все вот эти чудеса, которые происходили там в Крыму, на юге и так далее, перемещение по пространству, вну... в, условно, в современности. И отдаленные события, которые, как Булгаков говорит, вот эта часть романа про Иешуа была написана мастером. Но он вплетает это в повествование внутрь мастера и маргариты. Чтобы показать, а что же такого интересного написал мастер. Вот был, был ли Булгаков первым, который разделил повествование на два потока? Или еще до него был кто-то, кто делал так же? Все-таки когда-то мы найдем человека, который, которому первому в голову пришло э, сделать так. А может быть, это будет какой-нибудь Вергилий, Гомер или еще дальше? Или еще дальше? Вот такой интересный вопрос. И сейчас я подготовил материал. Давайте посмотрим основных героев. Вначале посмотрим героев глав, которые идут, описывают современный мир и прибытие свиты Воланда и Воланда самого в Москву, в наш мир. Это кто? Это сам Воланд, который представляется как дьявол, сатана, дух, зла, повелитель, теней, могущественный князь тьмы. Он посетил Москву в роли профессора черной магии. Воланд изучает людей разными способами, стараясь проявить их суть. Настоящее обличие Воланд принимает, оставляя Москву. Мастер, литератор который написал роман о Понтии Пилате, в котором интерпретированы события, описанные в Евангелии, мастер, он бывший историк, оказался не приспособлен жить в том времени, в котором родился. И, доведенный до отчаяния литературными критиками, мастер оказывается в психиатрической лечебнице. Маргарита, красивая женщина, живет с нелюбимым мужем. Маргарита страдает от своей хорошей, обеспеченной жизни, но лишенной смысла. И случайно на улицах она встречает мастера. И у них вспыхивает чувство. Она ходит к нему, он читает ей свой роман. Они сидят подолгу у камина в подвале. И именно она замечает то, что мастер написал гениальный роман и говорить ему об этом а после того как мастер пропадает маргарита принимает предложение воланда принять участие в его бале в чем матерь дела и Воланд обещает маргарите что если она примет участие в этом бале то он выполнит ее просьбу и спасет мастера. И после спасения мастера, после вызволения его из э, психиатрической лечебницы, Воланд, Маргарита, мастер покидают землю. Иван Бездомный, поэт. Бездомный это не фамилия. Его зовут по-другому. Он написал по заданию редактора антирелигиозную поэму о Христе. И в начале, романа, в начале романа Булгакова этот Иван, он человек невежественный, недалекий, считает, что сам человек управляет своей жизнью. Не может по поверить в существование ни дьявола, ни Иисуса. И не справившись с эмоциональным впечатлением от встречи с Володом, оказывается в психиатрической лечебнице. А после встречи с мастером он начинает понимать, что стихи этого вот самого Ивана Бездомного, они чудовищны. И обещает больше никогда не писать таких стихов. А в финале романа этот Иван живет под своей настоящей фамилией. Понерев, работает профессором в институте истории, философии. Но никогда он до конца жизни не может справиться с каким-то душевным беспокойством. Кроме этих Персонажей э, в главах, где описывается прибытие Воланда, описываются такие персонажи, как Фагот Коровьев, Азазелла, Кот-Бегемот, которые принимают деятельное участие в, ну, скажем так, шутках Воланда. Вторая часть, вторые главы, второй поток повествования, который Улгаков говорит, что эти главы написал мастер. Это Понти Пилат и Иешуа, Гануцари. Понти Пилат, прокуратор иудеи, правитель жестокий и властный. Он понимает, что приведенный на допрос Иешуа ни в чем не виноват. И проникается к нему симпатией. Но несмотря на высокое положение, он не дает ему помилования. И когда нужно дать это помилование, он дает его настоящему преступнику, вар -Рабану. И, возможно, из-за того, что Ганоцри говорит Понтию Пилату, что в числе человеческих пороков одним из самых главных он считает трусость. Понтий Пилат принимает эти слова на свой счет. Сам Иешуа Ганоцери, он не похож на евангельский образ Христа. Отрицает сопротивление злу насилием и не знает, какую цель он преследует в жизни. Путешествует из города в город. По современным меркам, вот этого Иешуа отнесли бы к философам. Иешуа считает, что по природе свои все добры. И придет время, когда рухнет храм старой веры и новый храм истины. Никакая власть будет не нужна. Ешуа говорит об этом с людьми, но за свои слова он обвинен в покушении на власть, авторитет, кесаря и казнен. Перед казнью он прощает своих плачей. В заключительной части романа Булгакова Ешуа, прочитавший роман мастера, просит Воланда наградить мастера и Маргариту покоем. Ешуа встречается вновь с Пилатом, и они идут, разговаривая по лунной дороге. Конечно же, в романе есть другие персонажи. Но нужно ли нам сейчас захламлять это видео разговорами о них? Есть еще одна тема интересная, которую хотелось бы обсудить. Это а действительно ли роман был написан Михаилом Булгаковым? Может быть, его написал кто-то другой. Потому что четверть века между смертью автора и первой публикацией заставляет как-то задуматься. Почему? Возможно, что у Булгакова были черновики. Наброски, возможно, какие-то скетчи с изображением героев и так далее. Возможно, какая-то общая канва произведения или, как сейчас принято говорить, синопсис. Но было ли это так? Было ли это так, что именно Булгаков является основным и главным автором этого произведения? Или же все-таки к его выходу, к его дописанию, доработке значительной привлекли и других авторов? Возможно. Возможно, что жена Булгакова не смогла до конца отредактировать этот роман и пригласила кого-то другого, того, кого мы не знаем. Например, какого-то литературного негра, который, подражая стилю э, Булгакова, а стиль у него был понятный, он написал до этого и собачьи сердце», и другие э, романы, и он, этот литературный негр, мог взять за основу вот эти стиль, тексты, повторяемость слов и так далее, дописать. Понятно, что у этого литературного негра нужно было больше времени чем автор то есть автору там 13 лет он его писал не дописал соответственно ну, в войну мы отбросим там пять лет не до этого было соответственно 20 лет достаточно чтобы закончить рукопись выдав ее за авторством булгакова потому что авторство жены Никто бы не принял. Авторство литературного негра», пусть он там даже какой-то, может быть, даже известный писатель в то время, тоже вряд ли бы кто-то принял. Поэтому и, возможно, было решено сделать так. Но это, опять же, домыслы. И согласиться с этим или не согласиться, я не знаю. Поскольку это видео и книга, по которому это видео было, вдохнов... вдохновление для этого видео я получил, все-таки авторство написано Михаил Булхаков. Будем считать, что это он автор «Мастера и Маргариты». Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на канал. Поставьте колокольчик уведомления, чтобы получать уведомления о новых видео. Поставьте лайк. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.